Так, мой посох ведет куда-то сюда. Боже, у меня двоится в глаза. Так, посох куда-то ведет сюда на улице никого, все спят. Он туда ведет. Забираемся по веревочке, угу. по веревочке, по веревочке, по веревочке. Замби, е. Куда-то. Сюда, ну пока. Пусть Сейчас не так. Оп! Спился! не это... Тише надо. Да. Оп! Тише, Не разбудите. Сюда ведет. Так. Сергей. Так, возьмем их справимся на поиски где-то здесь неподалеку показано еще где-то там быстренько пойдем так где-то там идем идем, идем. Где-то здесь. Вот здесь. Где-то вот тут. Открываем. Так, спит. А, это Куперкот был. Так, идем, идем, идем. Не спит он. Чего ему спать не, не, не спится? Пусть болит спать. Где он Тихо. Сейчас посохом. Так без шума создадим. Тихо. Задремал, но он еще не полностью спит. Так, тихо. Этот? Можно валить. Так, остается еще тут парочку некоторых людей, но мы пока зайдем сюда. Ой, как здесь темно ребята. Так, каких не хватает? Проверим. Так, за остальными сейчас схожу. Комплекс сборе. Только не хватает бабочки и павлина. Но я не могу их учувствовать. Они у владельца привязанного. Так, ладно, надо сматываться. Пока не наступил день, не будем наблюдать за ними. А пока поспим, посидим здесь. Ой, ой, помер, а завтра. Ой, постебадут, ты любишь кекс? Я тоже... Я тоже кекс или ягодный? Иди в школу, внучка, внучка школа. Нехорошо, дети. Так, надо найти еще одну жертву приношения. Опа, что за скелет идет? Так, упадем перед ним. Ой, я тут тру, тру, тру. Она... Ой. Люблю кекс. Помогите встать. Ой, спасибо, внучок. На тебя кекс с пола, кстати, там Я какая то Фу, а что ты такой белый, что-то? Да, это глазурь Ладно, иди. Это пена с Так. Так, так, так. Я понял, где рыба пахнет, джарина. Так. Мы по-бырому. Так, к ним домой. Я не знаю, где эта девка живет, А мы ее схватим. Не знаю даже как. Вейс. Теперь. Мы затащим эту девку в подъезд темный. <свят> так. Вот сюда ее затащим, не знаю, значит, это дом. Ну, не закрыт, значит, мой. Так. Okay. Перенеси маринет. А, стволи. Тихо, <свят> стой. Не боюсь, стой. <свят> Можешь порядок в шкаф. Он, правда, не сломанный. Нам но... <свят> да, сломанный как-то что? Ой, я сказала случайно, я маринет, я хочу кучишь кекс, маринет, я хочу кучишь кекс, держи кекс. Маринет. Мне скоро помирать. Что? Ты слишком молодой. Мне все воздействие на лет. Ладно, стой здесь. 10 лет? Хорошо. Я в туалет отлучаюсь. Не подглядывай за старым я так, я так собиралась! Мы так и поняли. Я таки понял. Так, так возьмем ей этот. Так, возьмем. Что за кексы валяются? Хватит тут кексами разбажаться. Так, это. Нучка, Маринет. Я даю тебе талисман. Ч? Талисман, пла... ой, Тики, которые дарует силу созидания, используя блага, Здесь ты будешь слушный, послушный мальчик, а, девочкой. На. Девочка, разбирайся девочка, с вами, папа, Читай все внимательно. Папа, папа, папа. Да, разбирайся сама. Папа, папа. Так, теперь остаться папа. к этому автолопу. Так, надеюсь, это был дома. Надо, чтобы она использовала чудесную леди-баг. то тут катастрофа произойдет. Ладно, дед, трансформируемся, калки, галопом, Ёшкин. дед превратился, калки, ой, Вояж, рыба, за мной. Ты охерела, рыба. Так, стоп, ты что за маты, еще не учили в детском саду, правильно разговаривать? Так, стой, здесь не подглядывает за мной. Стой, здесь. Помирать. Мне скоро помирать. Вот. Здесь сказал, что... Че не воняет. Да хватит двери я открывать. Так, да я пойду я сюда. Ты открываешь. Да ты, Дай ты... я открой... Открой мне дверь. Ты открой ты... мне, закрой дверь. Да, ты да Чего? я не могу открыть. Откр... Открой мне двери. Не так, не двери. Не так не смотри, держи. О, Поставь. Это шкатулка. Поставил. Стоп. Открой. Там Ты посерединке кольцо. Открой. Возьми его. Ну, возьми. Сломай да, мне так. шкатулку. Отдай а мне Но шкатулку. Все. Так, всё. Разбирайся сам там, читай инструкции, все пока. Открой, да? Я теперь выйти да. не могу. Вам дверь открыть? Очень залишь. Вот проход. Спасибо. Я выберу путь посложней. Так он правда не работает. Ну и ладно. Дедам не использовать силы в этом мире. <coughs> так, ладно. так, так. Я не могу открывать что за так, на заднем, я на заднем, а вы на заднем, на заднем, мы на заднем, я на заднем, они а на заднем, не я на заднем, калкия. На заднем не знал калки. Калки. Ладно, ты уже не сможешь. Так, сидим, понаблюдаем за ними.